дорогие друзья всем здравствуйте мы с вами собрались на прогноз чтобы у нас с вами не происходило прогноз мы все равно будем делать астрологический все равно у нас с вами э, все равно у нас с вами жизнь идет как бы она ни шла как бы странно она ни шла действительно все идет все идет и все будет хорошо я думаю ну, сейчас смотрю у нас снег за окном пошел Нормально. Катаклизмы каждый день что-то новое, необыкновенное. Все мы, я думаю, переживем. Все у всех будет хорошо. Главное не поддаваться панике, не поддаваться м, унынию. Наверное, это самое тяжкое, что может быть. Вот а -а -а -а. видео остановилось. Питер солнечно. Кстати, напишите, у кого какая погода и кто откуда. Не знаю насчет видео, если видео будет подтормаживать я его всегда могу отключить так что если что пишите если это будет на качество влиять трансляцию то я могу конечно отключить так дорогие друзья у нас сегодня мы входим в новый месяц по китайскому календариуму почему мы по китайскому потому что мы с вами на территории астрологии бацзы да, очень, очень интересно посмотреть. Всегда люблю вот Владивосток, снег, да. Мурманск, чего? ясно, ладно. Вильнюс, солнечно, но холодно. О, здорово, у меня муж частенько созванивается, он родился в Вильнюсе. Ну, как бы он москвич, просто родители по распределению туда были отправлены в советские годы. Э, и он там родился, да. Так что у него там так много друзей, он все время в переписке, в какой-то, смысле, в созвонах, да. Тоже все знаем, что у вас там происходит. В Литве просто руку на пульсе держим. В Юрмале солнышко. Отлично. Великий Новгород. Солнце. Рига прохладно, солнца нет. Угу, Хабаровск. Снежище! Отлично. Что там в центре Италии? Солнце и тепло. Ну, кто бы сомневался? Кто бы сомневался? Италия, выздоравливайте быстрее! Так за вас переживаю Просто не знаю, как вижу, сводки итальянские, просто ой, прям плачу. Не могу. Ну что ж, прям, ну что же это такое? Ну ладно. А, в милане тепло, солнечное, и пусто. Ой, вы знаете, я вчера в поликлинику ездила. Уж извините, пока мы тут переписываемся, <coughs> тоже скажу, <coughs> карантин нарушила. Нет, не карантин, у меня в принципе <coughs> подкашельиваю, температура нет, там уже на коронавирус все поздавала все хорошо, каша не проходит. Мне сказали, что если не пройдет, к врачу надо появиться. Я, значит, из своей, ну в, я как бы в Новой Москве на даче и поехала <coughs> в Старую Москву. И э, в Москве это еще более менее оживленно. Как-то все-таки машины есть, то все, как-то люди. Ну правда, полиция останавливает, смотрю, особенно пожилых людей видимо, спрашивают, куда идут. Ну, у нас все, штрафы тоже водятся. Э, а вот ехала, пока в, вот, в так, при, Подмосковье вот эта новая Москва сначала выехала просто было страшно Ну, как, такой, как будто ты фильм это про как ну, все, про все эти катастрофу. фильм катастрофу ты попал и э, вообще ни машин ни людей никого ничего боже Да. бишкек 22 Израиль яркое теплое солнышко ой как хорошо в Одессе теплое солнце здравствуйте да да всем здравствуйте беларусь прохладно М -м -м, позавчера был снег да, что-то вот как-то все вот так. Но ну, смотрите, мы с вами сегодня вступаем в апрель, э, в, в апрель, в апрель по китайскому календарю в месяц дракона. Это уже последний весенний месяц, как бы китайский календарь он чуть вперед идет, да, вы знаете, что он с григорианским не совпадает. Мы с вами, все, кто занимается восточной астрологией, мы, конечно, ориентируемся на китайский солнечный календарь. И, ну, кто-то какие-то школы на солнечный, какие-то на луны, какие-то на луны солнечные, сельскохозяйственные, там всяких у них много календарей. ну я имею в виду, что мы ориентируемся на китайский календарь, на иероглифы. И э, сейчас наступает месяц дракона, это последний месяц весны. Э, как вы видите он тоже металлический как вы видите то есть металлический дракон вообще с металлом который отвечает за легкие в этом году беда и напасть вопрос только в каком так скажем масштабе это напасть да и как говорил конфуции не дай вам бог жить в эпоху перемен да но многие из нас уже пережили кризис развал советского союза банкротства какие-то лишние личные трагедии казалось бы нам уже не привыкать особенно вот нам россиянам постсоветскому пространству уже действительно что только с нами не было да к чему мы может только не привыкли еще вы знаете еще ни про какую панику не начали писать но как только понятно стало что в Италии сильные заболевания, что в Европе. уже <смех> Я уже съездила, купила гречку, которую мы особо и не едим. Но я, кстати, немного купила, взяла всего две упаковки, и она никуда не делась, стоит в магазинах до сих пор. А вот там, жонки, которые вообще никогда не, не ели, муж говорит, ой, как хорошо, он, он геолог бывший, и он много лет по Тайге в, в этих, в, значит проходил и а, все эти экспедиции. Он говорит, я так давно уже не ел тушенки с гречкой. Раньше, же говорит, в поле каждый день эта еда у нас была. Так что это вот как раз для мужа, как сейчас эти всякие пишут смешилки, да, в, в интернете, что мужа гречкой кормит. Мой прям согласен. Ну, я, кстати, не так много купила, но я так к чему? К тому, что он надо мной очень смеялся что зачем ты это все покупаешь. Но я говорю, слушай, ну я там, конечно, оливок, тунца, которые тоже никуда не делись, я пол багажника загрузила, говорю, ну, все равно мы это едим, едим. А вот я к чему? Я к тому, что у нас настолько внутренний, у именно постсоветского пространства, вот мне кажется, сценарий вот этих катастроф уже заложен, что если ты сам про себя не подумаешь, никто не подумает, я уже села на эту изоляцию насколько там смогла за там, за две недели, как этот вообще карантин объявили. Ну, кстати, вот от бронхита все равно не уберегу, я даже не понимаю. Ну, в, в, конечно, там вхожу в какие-то там аптеки ходила, в магазины ходила, вроде в перчатках все это дезинфицировала, руки, но нет, привязалась все-таки зараза какая-то. Вот. Почему именно на гречкой Карина пишет? не знаю я вообще рис купила я вообще купила рис вот но муж сказал говорит, ну что тогда гречку Он говорит, я гречку больше люблю почему все остальные эту гречку берут я у всех знакомых спрашивала как часто вы едите гречку ну, ну кто-то еще иногда так вроде и ест. В общем, никто ее особо и не ел в последнее время. Но вот купили все почему-то гречку, да? Ну, во всех странах же эти списки опубликовывались. Там, э, а, какие списки даже у нас? Вот писали в чатах, да, разговаривали. Ты из Англии писал, что там бобы какие-то там купили, все консервы разобрали. Вот. Так что гречка наша родовая память ну да там гречки правильно пишет много белка но там по микроэлементам что типа если уже голодать то самое, самое подходящее это гречка потому что все там микроэлементы и белок и все, все все в ней больше всего то есть она хранится долго и она самая как бы насыщенная ну, то есть меньше всего организм будет страдать от того что ему что-то не хватает там. поэтому ну да родовая память да да, да, как шутка рис из Китая, макароны из Италии, поэтому да, поэтому гречку из России. я ем зеленую гречку. О, мы такое не ели, да. Да, вы знаете, мне вообще тоже, мне как-то, я пыталась на определенной диете сидеть, кашу по утрам в обязательном порядке. Я начала есть гречку, мне тоже нравилось, и каждое утро ее вполне реально есть ну я начала вес набирать то есть если я ем такое количество углеводов то есть я так смотрю вес тронулся думаю так стоп особенно сейчас мы тут все сидим с вами а, валютный запас россии советской рисками и давали ежедневно обязательно да вот так вот а я после, вот кто-то пишет, что после гречки есть хочется, поэтому ем мы... Так, друзья, я вспомнила, что после меня будет еще Татьяна Смирнова, которая будет про прилетающие на в этом месяце звезды рассказывать. Поэтому давайте я ускорюсь все-таки. Летящие звезды тоже всем интересны, фэншуй тоже всем интересен. Сейчас я быстро, давайте все-таки. Мне так хочется с вами пообщаться. Давайте в Инстаграм. Вот я, я вообще просто могу выходить в Инстаграм. Кто мне сегодня слышит, давайте давайте я выйду в какой-нибудь прямой эфир сегодня, там, не знаю, в 7 часов вечера. И часочек прям легко можем поговорить. Кто не знает, астролог Бадзи, астролог Джи, не подчеркивание Бадзи, или с нашего сайта npugaчева.com. Зайдете, там все значки наших соцсетей ютубов где мы выкладываем все и все наши вебинары и можете и туда подписаться и на любую соцсеть в том числе Инстаграм. хотите сегодня выйду в инстаграм хорошая идея пировка пишет полезно давайте если хотите то выйдем мы с вами у нас есть о чем поговорить по я хоть наконец отвечаю вопросы не самое главное не с. Со... <пози 9 women> просто с вами интересно поговорить да и все время на это не хватает время давайте кто не знает инстаграм то найдите меня сзади давайте в 7 часов вот какая-то у меня такая вдруг инсайт произошел В 7 часов все равно сидим ничего не делаем такой с для дела проведем время приходите давайте в инстаграм и мы с вами поговорим да? так и так казалось бы нам не привыкать но в раз э -э -э так но от разных пандемий, которые э, э, объединил весь мир сейчас вот э, размах вот этой пандемии, до да, который заставил сидеть дома миллионы людей вел полную какую-то вот ну, не то что самоизоляцию, вообще потерю варианта э, вообще в жизни, да многим страшно всем. Страшно причем вот это, конечно, страх, это самое, наверное, ужасное из этого всего, потому что страшно. За все, за экономику, за мировую экономику, за твою личную экономику, потому что у всех были планы, многие набрали квартиру в ипотеке, у всех в России так вообще в этих кредитах да, залипло. Сейчас люди теряют работу, они сейчас уже понимают, они сидят без работы, многим никто, никто ничего выплачивать не собирается. И, конечно, ну, мало кто сидит с хорошим веселым настроением дома. Все посидели, наверное, первых три дня. Всем надоело, да? И понятно, что э -э страшно за близких, за страшно за родных, страшно, ну вот этот вот. Почему я всех призываю учиться? У нас, кстати, курс, кто не знает, кому надо, Лена бросит ссылку. У нас курс начинается через три дня. Три дня осталось до старта курса для новичков. У учим астрологии Приходите, приходите, учитесь хоть надо отвлечься за месяц вы получите прекрасную профессию сидя дома будете получать вон елена э, да простое чтение астрологической карты лен Пирогова сейчас сбрасывает ссылочку приходите хоть не просто так потратим этот месяц хоть мы забудем про страхи потому что страх это самая большая уже везде начали писать что сама пандемия то она 80 восемьдесят 85 процентов людей вообще ее ну переносит как обыкновенный грипп, то есть ничего с нами с большинством не случится. Понятно, что да, будет 20 процентов, 15-20 процентов, которые попадет в больницу, а это большая тоже, и из них 5 процентов, кто попадет на ИВЛ, и из них еще там какой-то 0 какой-то процент умрет. И но по смертности, да, вот на первом канале вот я смотрю, там иногда этот Док да. И э, в, там, мне понравилось, я, я все время не могла понять, почему нам говорят, смертность от коронавируса и не приводят еще для статистики какие-то данные. Ну, вот сегодня от коронавируса умерло там, допустим, э, там, я не знаю, 500 человек, там, условно, да, там, я не знаю, в какой-то стране, да. А сколько в этой же стране умерло, например, от инфаркта, или сколько в этой же стране умерло от другого типа воспаления легких, или еще чего-то, да? И вот э, наконец то я один раз услышала это, и то, это америка, мы почему-то сразу тему перевели, что значит возрастная группа, где люди умирают, да, там вот эти 15 процентов как раз на них распространяется 80 плюс практически идет, что э, там смертность от любого воспаления, воспаления воспалительного процесса идет 30 процентов, а от коронавируса умирает 15, то есть гордон даже пошутил что типа вы хочет коронавирус еще и лечит ну то есть паника которая поселилась в нас страх который поселился в нас он намного более разрушительный чем сама чем сама история с с этой пандемией. поэтому нам друзья нужно отвлекаться нам нужно нам обязательно нужна другая позитивная история и хотите астрологии учиться учитесь чему-нибудь Высокому, красивому. У меня муж сейчас какие-то купил курсы, э, как правильно смотреть картины, как правильно смотреть фильмы. Э, ну, там целые, там, как, в общем, там, что-то, лекции 5 или 6, там, как там правильно читать книги, что-то там вообще всего, как нужно там, как правильно разбираться в воде, даже, ну, то есть там разные, разные, очень интересно. Там то, что вчера он слушал, Краем уха слушала про про картины, как сюжет картины рассмотреть, как понять художника, замс ну ну безумно интересно. всю жизнь вот мечтал эти э, по значит э, как-то к искусству побольше приобщиться. Хотя у меня муж водит по всем музеям мира, куда бы мы ни приезжали, очень много рассказывает, но вот лекции все время времени хватало. Вот, пожалуйста, лекции по искусству, по моде, по э, рисуем картины, учим астрологию, все что угодно. Лишь бы только свой фокус внимания уводить от э, какой-то безумной истерики и страха. А, да, видео есть. Так, давайте на данный момент не крахом экономики и материальные убытки на всех уровнях а именно здоровье людей всего земного шара находится под угрозе ему уделяется максимум внимания Мастер Цыгун, вот, кстати, очень известный мастер Цыгун, и я вам прям очень рекомендую. Ментана значит проводит ежедневные онлайн медитации по оздоровлению легких, по выведению мокроты из легких. Желающий присоединиться, вы можете посмотреть ссылку на YouTube также мастер щедро делится рецептами для укрепления легких которые легко вот, можно приготовить дома один из хороших он правда очень друзья острый но уже проверенный, уже все мы тут наварили все это попробовали вот попробуйте сейчас можете сделать скриншот Можете сделать, но ну, мы его опубликуем во всех соцсетях, опубликуем опубликуем. Действительно, вот реально, кто начал заболевать, начали пить. Ну, он и для профилактики его можно пить. Как вы видите, нет ничего в нем э, такого сверхъестественного. Да, это не какие-то там антибиотики или там гормональные, да, это все все природное все что укрепляет легкие все что э, советует китайская медицина 10 грамм сушеного или 20 грамм э, свежего имбиря который мы теперь знаем как, как его тяжело достать вот до 4000 доходит 5 грамм ядрышек абрикоса замочить на ночь на ночь или и э, Прям вот ступки нужно будет их растолочь 2 грамма корни солодки все помешать поместить в кастрюльку все это перемешать дальше заливаем 500 миллилитров воды варить 30 минут довести до кипения и убрать такой на небольшой огонь то есть это не так чтобы это все бурлило чтобы там вообще ничего не осталось да а вот знаете в итальянской кухне итальянцы когда тоже на мастер-класс по кулинарии ходила показывали то есть они все подводят подводит кипению и раз отключили то есть у них даже многие СУП они не вообще вот как у нас там вау там фонтан бурлит нет то есть они этого не делают так вот и здесь где-то вот вот такой а, слить отвар если получится слишком остро действительно там очень острый получается а, то а, в оставшийся жмых добавьте 300 миллилитров воды и варите еще 30 минут а, и м -м, вот слить, значит, в первую порцию, как бы разбавить вот этим, да? разделить на две порции. Но если для вас сразу первый отвар будет нормально, вот вы попробуете. но ну, разные люди есть, он показывают, да, всякие там мексиканские школы, как там дети с перцем чили завтракаются в детских садах, да. Ну, то есть у каждого какая-то свой это вкусовые качества. Если для вас сразу первый нормально пойдет то, ну, можете оставить, но вообще он очень острый, да. Разделить на две порции, пить два раза в день, утром, вечером, принимать неделю. Имбирь, абрикосовые ядрашки продаются в овощных магазинах, магазинов, корень солодки в аптеке, да. Можно мед добавить. Ну, вы знаете, судя по всему Мед эту историю не испортит. Я лично сама не очень его люблю, и мастер не говорил, но по большому счету, наверное, можно. Солодка в аптеке, да. Ссылки на YouTube. Мы не подписаны, наверняка вы просто найдете. Запишите. Мастер Цигун Сюй Минта запишите найдете на ютюбе очень хороший да, мастер ну вот это с укрепление. теперь давайте несмотря на то что мы с вами сидим а, все в, а, на карантине месяц но ну, все не все но все-таки большинство людей на карантине кто-то конечно живет за рубежом у вас там какие-то свои мероприятия в любом случае у нас могли быть какие-то запланированные дела уж кто как мы их будем делать не будем. я уже посчитала извините Просто посмотрите, как обычно мы с вами это делаем. Сверьтесь, э, с, э, сверьтесь э, с, со своими делами, какие у вас благоприятные, неблагоприятные да? не Сверьтесь, э, что вы запланировали, если вы что-то запланировали. да ну, все-таки всякое может быть. Вот эти, надеюсь, что все-таки это вам тоже поможет. Итак, сначала про неблагоприятный, да? девятое. 13 21 апреля и 3 мая почему мы говорим с вами про еще и на май заскочили потому что у нас месяц дракона который начинается сегодня 4 числа он заканчивается 5 мая с 5 мая у нас начнется змея и змея будет тоже металлическая и металл тоже будет умирать поэтому все время спрашивать что у нас там когда это все закончится пока металл не э, ну С точки зрения китайской метафизики пока энергии, к сожалению, не ведут к тому, чтобы такая вот всеобщая пандемия, мы сейчас не говорим про Китай, который, видите, 82 тысячи заболел, 79 уже вылечен. Господи, я каждый раз читаю новости, начинаю прям с Китая, чтобы вот хоть как-то сердце радовалось, что все-таки люди вылечились. Многомиллиардная страна, э, там 3 тысячи всего, которые долечиваются людей. но это вообще смешно. Значит, и мы в мире вылечимся все. Вот, но но пока не в этом и боюсь, даже не в следующем месяце. Поэтому все, что спрашивают с точки зрения астрологии, с точки зрения астрологии, вот так, да. Ну, давайте все-таки посмотрим, какие у нас дни. 9, до, да, 5 мая у нас начнется уже как бы типа лето и месяц змеи. Поэтому до 5 мая мы с вами смотрим дни удачные, неудачные, месяц дракона. 9 13 21 25 апреля и 3 мая не начинайте новых дел не выясняйте отношений поверьте до добра это не доведет начатые дела не приведут к успеху а ссоры затянутся надолго 8 20 апреля 2 мая не спешите относить важные документы на подпись. Могут быть проволочки. Не стремитесь купить на эти дни билеты, потому уж никуда точно не полетим. Если отправляться в путешествие, транспорт может подвести, радость от предстоящей поездки будет омрачена. Возможно, размовка, ссоры и расставания Сейчас закрою дверь. забыла закрыть закрыть дверь в кабинет да, там, Итак, что у нас еще 9 21 апреля и 3 мая также помимо того что дни для некоторые дни совпадают с днями для успеха да, которые не приведут к успеху еще в эти дни желательно не записываться на прием к врачу и назначать свидание Великая вероятность, что диагноз будет поставлен неверный, а свидания могут вас разочаровать. 10, 12 апреля и 4 мая не рекомендуется подписывать документы или начинать любые дела. Отдохните отдел в эти дни. у нас есть также у нас с вами будут дни без богатства 23 апреля 25 апреля ну чем меньше финансовой активности будут в этот день тем лучше не стоит покупать дорогостоящие вещи оплачивать какие-то заказанные путевки потраченные в этот день деньги не принесут ожидаемые радости от приобретения 4 мая день истощения и и изнуряющие еще называется день энергии в этот день э стоит на нуле лучше всего этот день пометить заранее в своем календаре и не назначать на него никаких важных дел от которых вы ждете рост и развития самое лучшее это отдых но все-таки мы с вами все не так плохо у нас есть и хорошие 7 19 апреля 1 мая хорошо для начала хороши хорошие дни для начала проекта есть подго, если подготовка к началу важных дел закончена то смело можете запускать их в этот день можете просто поболтать с друзьями энергии этого дня оставит много положительных эмоций от этой встречи 11 23 апреля и 5 мая дни благоприятны началу, благоприятствуют началу дел от которых вы ожидаете какой-то долгосрочный эффект именно долгосрочный замуж выходить отношения начинать на работу устраивается но не берите кредиты платить придется долго и тяжело а вот 12 24 апреля день для любителей планировать свою жизнь заполнять карты желаний, мастерить чашу богатства, то есть такие дни хорошие для каких-то таких э, ну, перспектив что ли да, планирование задумывания этих перспектив значит 14 26 апреля благоприятно заниматься духовными практиками совершать обряды закладывать фундамент, фундамент. не стоит заниматься Опасными видами спорта, так как есть вероятность травм. 15 и 27 апреля начинаются только положительные дела, потому что энергии этого дня умножат все, что чем мы будем заниматься. 4, 16, и 28 апреля в эти дни можно смело обращаться с просьбами в продвижении на работе или просто попросить кого-то оказать вам помощь, вам не откажут. Можно, вот прям сегодняшний день, да? Можете начинать обучение. Вот так что еще раз подумайте, может, вы хотите стать астрологом, приходите к нам на обучение. 8 числа у нас уже первый день обучения начинается. Значит, можете начинать обучение, выходить на новую работу и даже заключать брак. Ну вот, начинать лечение навещать заболевших вот это кстати обратите внимание да прям выпишите дни когда вам не стоит то есть если даже мама там бабушка попросили прийти что-то принести и там в аптеку сбегать там если ну если конечно там понятно не супер срочная ситуация то лучше день чуть сместить а -а -а, потому что не очень хороший день да вот именно для а -а -а, посещения именно с больными да вот или которые даже немножко начинают как-то там прикашливать или как-то так вся плохо чувствовать. 5, 17 и 29 апреля звони, э, зовите гостей, но это уже не для нас. Открываете бизнес, празднуете свадьбу, заключаете сделки. Сейчас ничего кроме, ну в Москве во всяком случае приостановили все выдачу любых документов кроме свидетельства смерти, вот так что свадьбы тоже не получится можно начинать обучение и приступать к новой должности 6 18 и 30 апреля хорошо подводить итоги завершать старые дела но лучше отказаться в этот день от дел от каких-то важных дел и от начала лечения сегодня кредит смело обращайтесь за просьбами работе да можно и за любой помощи будем считать что кредит это помощь да можно и так и так и так любое время будь то месяц день когда небесный ствол имеет низкую фазу несут проблемы небесный ствол это то что у нас с вами сейчас я для новеньки больше объясняю это то что у нас с вами стоит наверху вот небесный ствол года у нас с вами янский металл на крысе да? мы уже несколько раз говорили что фаза ци у него очень низкая фаза ци у него смерти и вариант того что могла быть какая-то пандемия какая-то какая-то проблемная история действительно реально ну, ну не пандемия но не знаю какие-нибудь очередная вспышка какого-нибудь вируса могла быть кто бы знал что это конечно пандемия был. так вот вот точно такой же у нас металл конечно с другой фазой ци, но он к нам пришел во-первых он пришел к нам погоду до да, год крысы и теперь такой же металл приходит еще месяца значит у нас выдался год а, металл который умирает в земной ветви крыса непростое время мы уже много раз писали рассказывали об этом поэтому апрель месяц дракона когда металл несколько окрепнет приобретет больше сил ну с одной стороны конечно внушает надежды дубликат небесного ствола года имеет поддержку от небесного ствола месяца и земной ветви года но весной металл сам по себе слаб то есть с одной стороны вот для этого металла у нас как бы появился ну Условно говоря, такой корень, который немножечко дает ну, дает окрепнуть, То есть тот металл, который у нас весь год ржавеет, весь год дает болезни да, человеку, чисту в том числе. Он вот как будто бы чуть-чуть у него пришел корень. Но металл, мы тоже про это уже говорили, весна для металла самое плохое время. Металл весной в ржавеет сам по себе металл он когда крепкий осенью то есть осенью у нас уже будет я надеюсь что то у нас уже будет <laughs> запас прочности но а, но весной конечно это не его не его время так скажем да? а, металл слаб в априори к тому же крыса вода и дракон месяц образуют полутреугольник воды значит Начавшийся ранее, вряд ли закончится в апреле. Все-таки, думаю, и действуют эти земные ветви, думают, действуют они в тандеме. Даже если, конечно, у нас, ну, я вообще эти полуконфигурации не очень рассматриваю. Но нужно понимать, что это все-таки из одной тройки. Это родные, практически братья и сестры. Ну, пусть двоюродные будут, да. То есть и крысов которые расцвет пик воды и дракон в который вода в общем-то умирает все это конечно все равно к воде очень все равно очень сильно поддерживают одну сторону сторону воды конечно хочется надеяться что апрель станет временем стабилизации подготовки к каким-то благоприятным переменам в будущем а, все это с одной стороны говорит о том что апрель 2020 наша, нашего года да, подходит для начинания новых дел старта отношений творческой важных встреч переговоров а с другой что сфера карьеры будет очень сильно ущемлена не стоит на апрель возлагать особых надежд обстановка в социуме расслабит нас ну вода есть вода сделают более вялыми энергии предрасполагают к тому чтобы уделить больше внимания в дальнейшем плане может быть какой-то переоценки ценностей вода она не только но вода кстати еще и страх дает да вот мы тоже про это говорили с вами еще в начале года что э, вода у каждого элемента есть базовые ну такие чувства которые приходят вот там с огнем приходит радость с водой приходит страх и у нас видите сторона воды тут конечно для нас то есть то с чего я начала но вот к сожалению пока еще все это дело может поддержаться. в дни когда будет приходить обезьяна будет полный треугольник воды до да. дни с обезьяны будет стопроцентный треугольник но даже здесь есть такая тенденция а уж дни с обезьяной будет сто процентов инский металл значит весной ему тяжеловато будет друзья надо всегда смотреть на карту потому что вот Пока ты не видишь астрологическую карту, ты знаешь, знаете, там чего угодно можно нагородить, конечно, и это будет попаданием пальцем в небо. Ну, конечно, для большинства инского металла, если э, вот именно элемент личности инский металл весной они себя должны чувствовать не очень. То есть для них весна ну, если сказать, что это молодой здоровый организм, они еще для них любое время хорошо, особенно. Особенно весна, когда гормон там в тебе бурлит, да, и там просится наружу, это все ясно. Но вообще для иинского металла, для него как бы не очень, да, хорошо. А для янского там все-таки есть еще возможности с там, бороться с этим всем до да? для янского металла для него тигр полезное божество а, кролик для него не так страшен да? дракон тоже в общем окей а вот для Инского, для него да посложнее Итак, так в социуме будет чередоваться революционный настрой чувствоваться извините революционный настрой Люди станут доказывать собственную правоту, и конфликты могут появляться на пустом месте. Причем могут быть затронуты как общественные отношения, так и семейные, и дружеские. Не стоит идти на поводу подобных апрельских настроений. Кстати говоря, мы это видим. И несмотря на то, что я такой человек тоже э, свободомыслящий, я, в общем, даже, может быть, отчасти где-то и согласна, что... Вот этот весь бред, который уже несут в социальных сетях, ну уже надо хоть как-то останавливать, потому что это свободы слова никакого отношения никакого не имеет. А даже удивительно, как умные образованные люди подающие паники начинают слушать абсолютных аферистов, абсолютных. Еще пересылать и говорить, слушай, ну посмотри, ведь правильно же мужик говорит. А ты начинаешь, ну я не знаю, я как профессиональный психолог, я вижу, что человек-то больной. Вот этот человек, который сидит, и говорит, он просто больной, у него психиатрический диагноз, и люди этому всему верят. Вы понимаете? Поэтому и людей куда-то подталкивает этот больной. Вот, вот прям с утра слушала такого вот этот больной человек людей подталкивает на революцию. Люди сидят, от нечего делать, да, начинают действительно начинают гонять в себе какие-то ненужные мысли. Так что, друзья, вот это вот давайте понимаем, что что происходит с энергиями месяца и этому не подаемся. Земля статично, стабильно, а металлический дракон очень правильный, справедливый, основательный. Но именно он заставляет вас печалиться по поводу грубых слов, скажем, сказанных в ваш адрес, искать справедливости да, или вставать на защиту обиженных не переусердствуйте с этими качествами иначе может получиться неприятные последствия какие-то судебные разбирательства или эмоциональное выяснение отношения или как мы знаем сейчас начинаются штрафы безумно большие тоже не хочу вас пугать я вчера вообще сгоняла в москву туда и обратно нигде ничего не остановили но муж сказал что еще под законы какие-то не приняты сейчас как примут все эти штрафы полетят во все стороны поэтому Поэтому держитесь дома лучше. Тяжелее всех в этом плане придется людям с элементом личности янского металла или инского У кого вода представляет божество самовыражение? Так, сейчас, минутку. Естественно, если в их карте Бадзи уже есть, это самая обезьяна, да, про которую мы только что говорили, то может то может этих людей, конечно, прям вот выносить в эмоции очень сильно. вот Особенно людей со столпом дня ген на обезьяне. То есть подумайте о том, что может быть позаниматься йогой, помедитировать, еще чем-то, но, в общем, своими нервами позанимайтесь. Особенное внимание людям, у которых в карте базы присутствует земляная ветвь собаке хоть где, вероятно, в этом месяце у вас будут некоторые изменения в жизни. А вот где, в какой области, зависит от того, где у вас эта собака в карте стоит. Прямо почитайте, внизу в земных ветвях там должна быть написана собака. Ну, это для маленьких, да? Если собака у вас в столб, там в столб года, дня, э -э год, месяц, день и час. Вот если у вас столбе года, то изменения коснутся вашего окружение и возможно здоровье это очень важный момент то есть дракон сейчас стукнет собаку и м -м -м, все кто родился в год собаки внимание то есть действительно вас может сейчас что-то затронуть э -э надеемся не коронавирус но что-то вас может затронуть по здоровью если в месяц то с родителями или с друзьями сейчас могут конфликты особенно если вы живете с родителями в одном э -э помещении это может быть, конечно, главное прям друг друга там беречь, скажем так, <с if> не выходить на сильные конфликты. Да. А, значит, если вне, то все, что связано с домом и браком, частично со здоровьем. То есть, если вы сидите на дне, то есть, то частично может быть это связано и со здоровьем. В часе с детьми или карьерой. Старайтесь не провоцировать конфликты, не воспринимайте в штыки все, что вам говорят близкие и родные, чтобы потом не пожалеть об этом. Особенно если вы родились в год или в день, Соба, собаки собака, которая у нас, то есть наверху небесный ствол, посмотрите, какой небесный ствол. Если это деревянная собака, то есть дерево на собаке или огонь на собаке вам лучше спокойно переждать этот месяц не начинать до новых дел не экспериментировать с карьерой не выпускать пар. то есть обратите на это внимание у дочери в столпе в день а если столпе можно дня можно ремонт начинать можно у кого в столпе дня хорошее дело что-то поделать с ремонтом и как-то вообще все это все это поменять хочет да? я наверное, рано там перекинула нет, все, все, все я прочитала здесь, ага. Значит, смотрите дальше. Тех, у кого в карте присутствует земляная ветвь петуха, вот прям найдите, что стоит петух. Поставьте четверки в чат, у кого есть этот петух, также могут ждать изменения, но более мягких, благоприятных который зависит от полезности результатирующего элемента. <с> То есть, например, тот дракон, который приходит, вступает в взаимодействие с петухом, особенно если петух стоит по году, и и образует, образует новый элемент металла. И если металл вам полезен, то вас ожидают какие-то приятные изменения в этой сфере а, сфере жизни, а, за которые он отвечает. Более того, если земная овец петуха находится в дневном или годовом столпе, то есть кто родился у них в дне стоит петух, или погоду стоит петух, то приходящий дракон несет ему а, дух. Дух дракона, есть такая символическая звезда. А, на целый месяц даете человеку помощников предвещает какие-то счастливые события. Ну а это, в общем, я думаю, так да? А, значит, итак, дракон не является ни для кого благородным человеком небесной единицы. Ожидать дополнительной поддержки не приходится. Так что людям с петухом а, в карте, можно сказать, повезло. Они оказались в наиболее выгодном положении в, это, в этот земляной месяц. А если к тому же ваш столб личности, обратите внимание, в инское дерево и сидящее на петухе, то вероятность новых отношений, дружеских, романтических, деловых, рабочих, многократно увеличивается. Если в вашей карте присутствует дубликат месяца, то есть у вас также есть ген, янский металл, который сидит на драконе, именно так, чтобы в одном столпе это было, то также стоит обратить внимание на сферу этого столпа. Там возможны некоторые перемены, могут быть не очень хорошие. Ну, то есть у вас может быть такой столб погоду, по месяцу, по дню, либо по часу. То есть погоду это вы, здоровье, социум вообще. По месяцу это работа, родители, по дню это личная жизнь. В часе это либо подчиненные, либо дети, либо ваши проекты. У меня в такте петух тоже может затронуть, тоже. по ней по, погоду петух. Ничего себе, да. Три обезьяны и петух в карте. Юлианна, вы у нас железная леди. Просто Маргарет Тэтчер какая-то. Да, у вас прям все. Ну, для вас даже не знаю, что сказать. Надо смотреть: у вас, наверное, какая-нибудь спецструктура. Спецструктура в чего-нибудь и как-то она работает у вас по-своему. Вот, но в любом случае, да. А если обезьяна в такте? Если обезьяна в такте, тогда у вас сейчас треугольник воды стопроцентный. Треугольник воды, то есть металл еще, то есть страхов еще больше, еще больше у вас может быть страхов, еще больше у вас гниет, ржавеет как мы говорим, металл. То есть, ну, тоже лучше быть поосторожней в этом месяце, да? Не стоит забывать, что апрель это последний месяц весны по китайскому календарю. Времени, когда природа оживает, когда в воздухе витает запах любви, запах чего-то такого, от чего летают бабочки в животе. Даже во время войны люди любили, рожали детей, писали друг другу трогательные письма. Это может служить для нас настоящим примером того, что для настоящей любви нет преград и никакая пандемия не разлучит любящие сердца а встреча предназначенная судьбой обязательно состоится так что дорогие друзья особенно э, это актуально для тех у кого свинья стоит в году или в дне рождения для них апрель может э, у кого она стоит поставьте пятерки в чат поможет назначение романтических свиданий ну не знаю насчет свиданий ну переписка заводите почтовых голубей что может быть еще более романтично да? вот. значит какие-нибудь многообещающие знакомства ведь для этих людей дракон это символическая звезда красный феникс и даже если вас разделяют километры то совместный виртуальный поход в кинотеатр сблизит вас и доставит немного положительных, немало вернее положительных моментов. А если вы ограничены в передвижении, то знакомство в интернете, обратите на это внимание, могут дать вам шанс на встречу со своей половинкой. Если вы рождены в день дракона, обезьяны или крысы, то у вас в апреле возможен творческий прорыв. Вам захочется творить и придумывать что-то новое. Дракон для вас символическая звезда, цветущий балдахин но вместе с этим есть риск быть непонятым, недо, недооцененным, а чего в душе может поселиться обида на окружающих и желание абстрагироваться от общества. Если в вашей карте уже присутствует дракон, то стоит поубавить амбиции и чаще идти на компромисс правильнее всего будет выразить свое настроение творчески попробуйте нарисовать картину или сочинять сказки или книги писать по моему все кто хотел писать вот наконец наступило время когда можно сидеть дома взять самоучитель полно всяких тренингов программ как эти писать книги очень много сейчас где книги можно специальные уже такие программы где цифровые где эти книги можно писать Вообще Прям начинайте. Так через интернет улюбиться Для обезьян как раз время предостаточно для творчества. Да. В году собака в такте дракон. И сейчас месяц дракона приходит. Что делать? Альбина сидеть на карантине. Не выходите по здоровью может очень сильно стукнуть. А если змея дракон, небесный доктор, запись да будет алекс обязательно Ну, в небесный доктор, хорошо искать врача в этот период так что так что будем надеяться что не ошибетесь и в случае чего сейчас сильно развивается телемедицина сейчас очень дорогие центры к врачам которым была запись ну во всяком случае я про москву говорю к врачам которым была запись просто сумасшедшие вот, я не знаю например я была у одного гастроэнтеролога хорошего в клинике, не буду сейчас говорить. Сами найдете, если хотите. Хорошая московская клиника 6 тысяч у него стоит прием, и я ждала месяца три У него была очередь такая. Сейчас приходит, смотрю, я там Инстаграме тоже на него. Смотрю, значит, приходит э, какая-то повещалка, что э, даются консультации по интернету, минус 20% скидки. Вот, и еще можно получить. Думаю, ничего себе, вот коммунизм. Да, вот и настал коммунизм, как сейчас все в интернете пишут. Никто не работает, и все едят, да, так и здесь. Так что э, ищите врача через интернет, отлично, ага вне металл и на огненной инской земле что ждать а, ну то что у вас уже есть огонь в карте уже хорошо у вас уже не так мокро в ней хотя бы А что ждать нужно смотреть по всей карте и по одному элементу я прям всю вам историю что с вам ждать боюсь что нам всем ждать карантина в этом месяце примерно как-то так карте 4 воды, 3 почвы, 1 да, чего ждать? Друзья, вы реально думаете, что я сейчас брошу вебинар, начну отвечать на эти вопросы? Или вы, вы просто прикалываетесь надо мной? Ну, то есть сидит 300 человек, я сейчас начну разбор отдельных карт, Нет, друзья, не буду, извините. Значит, смотрите, я сейчас дам прогнозы по вашему господину дня, по вашему элементу личности. Вот, хотите знать, что живет Давайте. Берите, смотрите, ваш элемент личности. Во-первых, посмотрите, что приходит. Например, вы э, дерево иньское или янское. Для вас будет власть, э, металл будет власть, а земля, которая приходит, богатство. Богатство и власть. Для огней богатство и самовыражение очень такое хорошее, да? Самовыражение, порождающее богатство. Для людей земли получается самовыражение и грабителей либо друзья, либо грабители богатства. Для людей металла опять же, либо друзья, либо грабители богатства в небесных словах а в земных ветвях у них печать, ресурс будет, да? Для воды будет ресурс, обучалки всякие, опять же, и власть. Да? Вот. По каждому отдельному элементу личности ох, я, мне надо как-то поспешить ага, ну сейчас мы быстро по отдельно по каждому отдельно элементу личности пробежимся с вами и скажу согревание денежной звезды, дальше Татьяна Смирнова у нас выходит. Итак, ваш элемент дерево, значит инская или янское, то месяц приносит вам богатство и власть. Когда от времени приходит энергия власти, то появится желание проявить лидерские управленческие качества, рациональный и методичный подход к делам если ваш элемент сильный имеет в карте корень то существенное увеличение дохода вам гарантировано. посмотрим посмотрим как как все пойдет может интернет бизнес у вас пойдет да? сидя дом если слабые не имеют поддержки то вам стоит оглянуться по сторонам и найти надежного партнера, совместные проекты, с которыми будут способствовать, с которым с этим человеком будут способствовать финансовому процветанию. Но все же вам стоит планировать свои траты и исключать спонтанные покупки. В дереве ян может заговорить бойцовский дух. Я все смогу, мне все по плечу, захочется управлять, как-то зарабатывать стать лидером наконец или или еще лучшим или еще выше лидером, да? Дракон это полезный бог для них, который дает силы и возможность справиться с предполагаемыми трудностями. Но если стол дня у вас уже Янское дерево, сидящее на собаке, повремените с важными решениями, есть вероятность ошибки. Для дерева, для иньского дерева все не так радужно есть небольшое предупреждение. Избегайте рискованных видов спорта в этом месяце, ну и, видимо, вообще не выходите без маски и там мойте руки да, чаще. К вам приходит символическая звезда, овечий нож, не ругайтесь, сдерживайтесь, не считайте себя самым умным, прислушивайтесь к чужому мнению, иначе э, ее влияние может привести к негативным последствиям женщинам женщин значит, женщинам инского дерева месяц может принести незабываемую встречу с мужчиной особенно женщинам у которых столб инская инское дерево на петухе для огней для людей которые родились в в день янского огня или инского огня то апрель это месяц самовыражение которое как я уже сказала производит богатство то есть у нас есть самовыражение это всегда мостик до да, между элементом личности и богатством апрель принесет вам больше мыслей и забот так как так или иначе связанных с деньгами возможно увеличение работы которая работа которая принесет и увеличение денег но также могут быть незапланированные траты и какие-то всплывшие долги. Но можно помнить, что божество богатства ⁇ это не только деньги в прямом смысле этого слова. Это еще и навыки человека, его умения. То есть чем больше у человека трудолюбия, тем больше отдачи. То есть, друзья, тоже учитесь чему-то, применяйте, применяйте новые знания. Возможно, что-то новое у вас начнет работать, приносить деньги. Самовыражение – это действие, таланты, цели, стремления человека. В этом месяце возникает желание ярче проявить свою индивидуальность, озвучить идеи, передать информацию и знания другим людям так что огни начинайте практиковать кто давно учит бадзи начинайте практиковать сейчас очень много запросов много вопросов на, на консультации может быть ну снизить конечно тут надо цены наверное на свои консультации чтобы сделать вару так сказать дело да ну, во всяком случае можно начинать работать и зарабатывать итак значит огня и ДИН, то есть янским и инским огням, явно хочется проявить себя, захочется активно действовать и быть все время на виду. Могут возникать идеи, как увеличить свой доход, чтобы обязательно, что обязательно приведет к улучшению материального положения в апреле следует начинать обучение больше встречаться со своей семьей или активнее помогать материально родителям то есть всеми способами добавлять в свою жизнь элемент ресурса в этом месяце вы можете заметить за собой необычную склонность к наслаждениям вкусные еде к развлечениям с одной стороны месяц говорит о необходимости самосовершенствования с другой проверяет вас, провоцирует на какое-то безделия. Так, у какой Оксаны? Первый раз на вебинале Наталья ничего не понимает, пишет Оксана. Наталья, я отвечаю, Оксана, мне тоже было первый раз такое непонимание. Надо сначала выучить наизусть иероглифы, а потом будет намного полегче. Значит, смотрите. Я, наверное, с, с новичками, конечно, надо было мне тут узнать, как много у меня сейчас людей, которые пришли первый раз ко мне на вебинар. Поставьте, пожалуйста, единички в чат. Поставьте, пожалуйста, единички в чат. Я самое главное забыла сказать: вам надо было сделать свою астрологическую карту. Лена Пирогова, будь, пожалуйста, добра, скинь, пожалуйста, ссылку, как сделать свою астрологическую карту. Чего-то я пропустила Это самый важный момент. У меня так много новичков все время жевать что-нибудь хочется я огонь и господи я тоже огонь и вообще я уже похудеть у меня уже даже не стоит в планах у меня уже просто не потолстеть в планах стоит доброго дня всем я рада я рад ой здравствуйте как я только вчера вам как раз на вас письмо ответила. и я рада что вы к нам присоединились здоровья вам очень рад что вы с нами я очень рада что вы с нами да, давно Энволд с нами смотрит нас. Конечно, он это, как, в группе риска, поэтому я за вас переживаю, Энволд. Вы нам письма почаще писи, пишите, как у вас там все происходит. Вот, да, так что тоже живет в где вы там? Почти в Европе, в Прибалтике, да. Давайте воду и металл разберем. А то время идет. Да, сейчас, значит, друзья, дорогие, сейчас я перелистываю следующее, да? Давайте сейчас, пусть пока читаете наши земля. Сделайте, пожалуйста, карту свою астрологическую на нашем сайте n ком Сейчас Лена Пирогова вам ее перебросит. Никого у меня больше нету Сейчас в чате, может быть. Давайте я вам сейчас найду, где сделать карту. Сейчас я вам быстро сброшу ссылочку. Вы делаете свою астрологическую карту, и друзья мои, сейчас я, сейчас я ссылочку скопировать. Вот сейчас я вам бросаю ссылку. Делайте ссылочку, переходите, переходите калькулятор Бодзы, делайте а, свою астрологическую карту и смотрите. А то я вам тут рассказываю, вы даже не понимаете, о чем речь идет конечно нужно сделать свою астрологическую карту искать те знаки про которые я говорила более того вот я вам сейчас дала ссылку вам нужно будет значит в... это на наш сайт на нашем сайте у вас будет там есть главная страница вы зайдете там вот этот прогноз будет в форме статьи вывешен еще раз перечитайте сделайте свою карту и просто можете сверять хорошо да а, сидим дома и вкусняшки бездельничаешь <laughs> так хорошо если ваш элемент личности янская или инская земля то в апреле приходит энергии самовыражений и друзей в апреле возникает желание ярче проводить свою э, проявлять изменить свою индивидуальность озвучивать идеи э, э, тоже передать какую-то информацию знания людям возможно вы просто захотите добавить в свою жизнь нечто свежее но также можете захотеть кардинально поменять свои планы в этом месяце важно произвести хорошее впечатление на других людей возможно новые знакомства и контакты укрепятся рабочие деловые и партнерские связи произойдет расширение круга общения но в то же время активизируются ваши конкуренты и соперники старайтесь избегать конфликтов и ссор лучше сосредоточиться на том что и как вы делаете и не ленитесь все проверя проверять и перепроверять. перепроверять символическая звезда демон красной красоты наделяет вас розовыми очками и вы подавшись радостным эмоциям можете с легкостью угодить в ловушку мошенникам будьте бдительны янская земля ВУ любит свой дух наслаждения если земля не умеет отдавать или созидать она становится несчастной Ей нужно отдавать нужно отдавать свои знания Значит, и для земли и пришли творче пришли творческие друзья совместно с которыми можно свернуть горы и э, проснуться известно у нас кстати была такая ученица я не помню она была известным психологом и какие то может она еще какой-то эзотерикой что ли занималась очень такой тоже ну, в определенных кругах известный человек и она к нам много лет назад я помню пришла учиться она по-моему была янская земля она пришла к нам учиться э, на курс, и она сказала, что ей, ее мастер, а Рейки, Рейки у нее была, точно. И она сказала, что ее мастер ей сказала: она начала очень сильно ну, она уж такая возрастная дама была. И э, мастер сказала, что э, ей надо как-то можно больше отдавать. То есть у нее она с огромным колоссальным опытом, э, женщина была, с огромными знаниями, и, и настолько много этих знаний, что Ей даже уже мастер по энергетике сказал, что идите, учитесь. Она пришла, помню, к нам учиться, вот, чтобы вы могли отдавать знания и начинаете знания отдавать через интернет. То есть вас в вас настолько много, что уже физически начинает разбухать человек. Вот это, кстати, интересно. Я сейчас вспомнила вот такой момент. А да вот сейчас девочки молодцы подсказывают новички спрашивайте спрашивайте что непонятно если я буду не не успею как-то пропущу что-то то, то вижу что люди подсказывают наши люди в чате наши ученики за что я вам очень благодарна если ваш элемент личности металл инский янский, то для вас месяц друзей грабителей богатства и ресурса да? так а, и ресурса в этом месяце вы будете сосредоточены на решении вопросов имеющих к вам непосредственное отношение являющихся наиболее важным для вас месяц может принести вам решительность и уверенность апрель располагает к обучению welcome к нам на курс еще раз напоминаю что у нас с вами Стартует курс уже буквально через через три дня. Так что приходите к нам на курс, да, занимайтесь астрологией, изучайте новые для себя новые знания, особенно металл, увидите, как полезно. Апрель располагает к обучению и применению собственных знаний, самостоятельному применению, принятию решений значит проявится любознательность стремление к образованию какие-то творческие какое-то созидательное начало временами захочется довериться собственной интуиции а временами действовать какими-то проверенными методами уделяйте больше времени здоровью и отдыху не переутомляйтесь если металл ям так сильно боится конкурентов потому что пришел до да, такой братство да ну иногда конкурентами называем то всегда можно защи защититься тем что потратить деньги на благотворительность но в целом месяц благоприятен для янского металла кстати насчет благотворительности сейчас очень интересные проекты всевозможные запускаются, например там рубль в день Ну, то есть всего 30 рублей в месяц можно на, на любой благотворительный фонд тратить они да? а потому что сейчас больше всего просели и страдают конечно а, Синь на новые э, приятные знакомства контакты появляются возможности заработать деньги но старайтесь сдерживать свой негатив в отношении других людей, так как внезапно нахлынувшие все может изрядно подпортить ваши дружеские отношения. А вот для людей, у которых вода Ян или Инь элемент личности в дне верху дня стоит Инская или янская вода, то апрельские энергии будут представлять для вас власть через ресурс. Месяц ресурса, значит, пришло время учиться чему-то новому, навестить старших родственников и обращаться за советами к более старшим, мудрым людям. Это месяц связан с людьми, от которых вы ожидаете поддержку. Если у Инского, у Инской или Янской воды не хватило уверенности в собственных силах, то в апреле воде все будет по плечу. Да? Воды много у нас. Воду очень сильно хорошо поддерживается поддерживает. поддерживается вообще стихия воды. Мы про это начинали говорить. Берите за сложные а, или а, отложенные дела у вас будет помощь и поддержка но не, не ленитесь действовать так как в апреле возможно некоторая стагнация захочется больше время проводить дома семьей ну, не бежать завоевывать мир да нам так это и говорят везде да, что надо дома сидят сидеть но в этом случае вы пропустите прекрасную возможность завершить дела и жить в унисон с приходящими энергиями то есть все по возможности дела которые возможно закончить сидя в карантине начинайте заканчивать боже у нас все бело за окном какая странная весна вообще какое странное время что касается талисмана, я предлагаю взять друза каких-то минералов или любой кристалл к сожалению вот наш сейчас интернет-магазин бережем людей мы конечно не не посылаем ни курьеров никого да и сейчас уже все и запретили то есть мы уже второй месяц не работаем не успели мы его открыть не успел у нас в наш интернет-магазин с такой бешеной силой начать работать все эти талисманы все эти фэншуйский настолько они вот близки нашему сердцу что мы даже без рекламы у нас прям еле успевала логистика справиться и вот сразу все как и любое другое дело накрылась медным тазом как говорится да? поэтому пока сидим дома что у нас есть если есть какие-то у вас кристаллы то уже хорошо да? считается что это будет поддерживать стихии металла и земли значит куда следует его разместить северо-запад запад, запад северо-восток Это укрепит иммунную систему дома защитит вас от болезней. А также в эти секторах старайтесь проводить как можно больше времени спать работать заниматься там играть с детьми делать утреннюю гимнастику движение c создаст естественную активацию и вы и все это пойдет вам на пользу а, и собственно говоря сейчас еще Татьяна у нас смирнова выйдет и она вам сейчас еще по фэн-шу еще больше расскажет я как э, как обычно вам сейчас хочу рассказать согревание денежной звезды согревание денежной звезды это м -м, наше с вами любимое занятие сейчас для новичков быстренько расскажу а, значит что мы делаем все очень просто мы берем свечку греем в нужное время в нужном месте обычно я еще люблю чтобы была какая-нибудь там записочка или какая-то сформулированная э, просьба денежная звезда это такая звезда такая королевская звезда она может вам помочь может не помочь кто-то говорит вот у кого-то она очень легко срабатывает то есть прям погрели денежную звезду пришли там раз на работе зарплату повысили сейчас нынешних условиях я думаю все так будет нет не так все просто но но денежная звезда это тоже такая звезда удачи иногда она эту удачу нужно накапливать считается что если у вас плохой фэн-шуй дома или вы живете в плохой удаче, то с первого раза вы прям не ждите, что вот вы эту денежную звезду попросили и эта денежная звезда э, все прям прибежала как при, как прислуга исполнила ваше желание. Иногда нужно, иногда многие делают ее много много много раз, но все равно желание это денежное исполняется. Итак, денежная звезда это тоже энергия, она придет к вам на помощь в том случае если только захочет вас вам помочь ничего от нее требовать нельзя ничего не ждите просто вежливо попросите о помощи значит если у вас в этом секторе куда сейчас я буду показывать куда нам нужно будет ставить на апрель месяц да, это юго-западный сектор 2 и 3 если вы не знаете что это такое для новеньких зайдите у нас же на нашем же сайте пугачёва в поисковике наберите 24 горы шаблон 24 горы его можно скачать можно просто в интернете найти шаблон 24 горы и вы посмотрите где этот юго-запад находится и каждый сектор делится еще на три подсектора вот нам нужен не просто весь юго-западный сектор а подсектор сектор 2 и 3 так вот, если у вас за окном активная ша, ну что-то там, я не знаю, как помойка образовалась, не вывозят. Если у вас, если у вас там копают, несмотря на карантин, да, и, и так далее, то в этот сектор тоже не рекомендуется ставить, нельзя. Там считается, что это ша и ставить нельзя, когда активная ша. Мы не ставим активации. Вот, желательно, чтобы было чисто в доме желательно в том секторе в котором вы активируете значит соблюдайте строго время проведения активации и правильное место активацию нужно проводить как можно ближе к внешнему периоду, периметру вашей квартиры стена между коридорами во внутренних стенах а внешние уличные то есть вот через эту стену у меня там э, спальня это это будет не внешняя стена, а вот там за окном у меня в Диснеек сейчас прям хопнивают. Вот это внешняя стена. То есть я должна будет ближе к внешней стене подтаскивать свою активацию, да? Свечу желательно ставить. Ну считается, что самый у нас э, активная цы от 60 до 120 сантиметров, то есть где-то вот в этих пределах. Ну, район стола, кухонного стола, там сколько 90 сантиметров, это нормально, да? а, Считается, что в ванной комнате и в туалетах нельзя активировать не потому, что прям нельзя, нельзя, нельзя, а потому что а, ванная и туалет, как правило, закрытые окна ну вообще или окон нет. И считается, что там ЦИ не регулируют, ну, ну в смысле она не движется толку от того, что вы там делать или не делаете, просто не будет. Плохого-то вы ничего не сделаете. Да? Вот. А можно использовать любую свечу. Ну, свеч... лучше всего вот эта свечка-таблеточка, да еще и в каком-нибудь таком подсвечнике, чтобы чтобы знаете может там какая-то вода или еще чтобы ничего не могло никак там загореться естественно друзья но ну я вас просто вам призываю не оставляйте эти свечи без присмотра свечи таблеточки чем хорошо я их зажигаю и они у меня горят пока не догорят то есть можно двух часовку греть а можно ну включили пусть она там стоит вам чтобы она такая безопасность сделать поднос с водой в общем так чтобы вот голова у вас не болела Итак, когда мы это можем с вами сделать делайте сейчас скриншот или записывайте мы можем это сделать 7 апреля 12 апреля потом еще будет до 17, 24 и 27. на этот слайд только тем влезли лучшее время для начала согревания денежной звезды либо а, значит, час, значит часы у нас двойные двухчасовки, то есть мы начинаем в начале часа и она у нас либо 2 часа горит, либо пока не догорит, мы уже там дальше как догорело, так догорело. Итак, с 3 до 5 ночи, с 7 до 9, с 21 до 23, с 23 и до 0. Это у нас значит, час с 3 до 5 тигр, дальше дракон, свинья и крыса не используется час для согревания денежной звезды собаки и людям которые родились в год собаки согревать в этот день звезду нельзя погреете 12 числа а 12 числа нельзя будет кроликом кто в год кролика родился и нельзя будет в час кролика с 5 до 7 главное вот не греть эту звезду вот. но когда можно то есть вот это у нас был час поздней крысы час ранней крысы это от нуля до часу также час дракона с 7 до 9 час петуха с 17 до 19 и у нас 17 апреля такие же запреты будет для обезьяны и для часа обезьяны но когда можно, час быка с часу до 3, с 3 до 5, из 7 до 9, 24 апреля опять для кроликов нельзя. Звезду греем с 11 до часу, с 17 до 19. Или 24 апреля, тогда только лошадям нельзя. В другие не можно, в эти дни нельзя. С часу до 3. И с 17, а, 17 до 19, сейчас поздний крыс, с 23 до нуля. А, я еще люблю переводить солнечные часы. У нас есть, а, как как это сейчас называется, сейчас я вам скажу, а, расчеты. И в расчеты вы можете зайти, там есть калькулятор солнечных двух часовок. А, сейчас я могу даже прям дать тоже ссылочку, календарь солнечных двух часовок. Вот, вы заходите, вы заходите и смотрите, а, ой, не туда, а, для вашего региона, вы смотрите именно для вашего региона, где вы живете, вы вводите свой час Смотрите, какие-то школы не переводят, греют прям вот так. Вот, какие-то школы переводят сейчас мне перелеснется последний слайд. Вот. Значит, смотрите, какие-то школы не переводят, какие-то школы переводят. То есть вам нужно вот сюда будет вести, вот, например, Москва, и мне там какой-нибудь нужен час дракона. Вот в Москве час дракона начинается не с 07, ну, в смысле, я там свой город вела, вы можете свой город вести. На русском, если зарубежный, то нужно искать на английском. Значит, итак, выводите дракон или какой-то любой областной большой город, если ваш очень маленький. Ваш областной город водится. Значит, дракон, вы говорите, мы, мы говорим с 7 до 9, но, например, в Москве он в 7:30 начинается. 7:30-9:30. То есть, я еще, друзья, перевожу в солнечные двухчасовки. Это. Ну, в зависимости от часового пояса. Я перевожу. Какие-то школы не переводят. Вы как хотите. Но я поставила Магнитогорск. Ой, Елена, привет, это моя родина, да. И уже активацию делаем по этому времени, да, да, берем активацию уже по Магнитогорску, да. Привет, Магнитогорском. предыдущий со слайд по активациям. Сейчас верну. Так, друзья, все, что я вам сегодня рассказала, у нас и будет обязательно опубликовано на сайте. Сейчас выходит Татьяна Смирнова. Наш преподаватель по фэн-шуй которая расскажет, что еще сделать хорошего по фэн-шуй Давайте, поскольку мы с вами договорились, я сегодня, не забыть бы мне самой, сейчас я себе крестик большой жирный поставлю, что я пообещала к вам выйти а, в Инстаграме сегодня в, в прямой эфир, во сколько в 19.00 по Москве, сейчас я там какую-нибудь объявляла, повешу, в 19.00 по Москве поотвечать на вопросы. Вот там уже можете все вопросы задавать про своих кроликов, про крыс про металл. Там уже говори хоть о чем и хоть сколько, да? То есть мы там уже с вами можем просто поболтать. Да, Черков. Значит, так, что еще хотела с вами обсудить, друзья? Приходите к нам на обучение. Кто хочет стать астрологом? Прям для самых самых новичков мы вот начинаем вот прям с нуля будем рассказывать какие иероглифы где стоят как считать как читать мы начинаем с 8 числа 8 числа у нас уже стартует и вы придете в удивительный абсолютно мир астрологии базы вот елена пирогова сбрасывает сейчас ссылочку перейдите по этой ссылочке нажмите на эту ссылочку и сделайте заказ если пока сомневаетесь сделайте заказ первого пакета посмотрите просто там, там весь как бы курс разделен на первый и второй блок возьмите первый блок посмотрите насколько вам будет интересно сколько пойдет можно взять в рассрочку его и э, позанимайтесь с нами будет занятие три раза в неделю прекрасно все равно дома сидит в карантине будут тесты будут домашние задания э, будет общение в группе будет общение в чате с преподавателем то есть вы вообще не зря проведете этот карантин, вы выйдете с новыми интересными знаниями, научитесь читать астрологическую карту, можете начать консультировать уже какую-то профессию. Сейчас везде, из каждого утюга говорят, ищите профессию, которая может монетизироваться в интернете, да, которая приносит вам деньги в интернете. Конечно, если у вас есть какая-то профессия вы уже преподаватели вы можете сейчас преподавать через скайп там с детьми проводить какие-то занятия да? вы э, врач и вы можете э, тоже например давать консультации все это уже начинает работать в полную силу да но у некоторых людей вообще нету там. она мастер маникюра ну ну что она будет делать по интернету да? поэтому приходите как раз мастера маникюров у них кстати самая хорошая база самая хорошая база клиентов им даже можно много не делать просто пока делаешь маникюр рассказываешь, чему научился и уже половина клиентов начинает еще и просить эту услугу уже проверено да. значит наш инстаграмм астрологи нижняя подчеркнение базы астролог базы вот лена сейчас бросила по какой школе работать по манфреду кумни или кого Мы всю жизнь работали по Манфрудукомне, сейчас мы работаем уже больше а, по я, по, по природному образу, по природным не природного образа. И а, вот этот курс для новичков мы уже будем запускать по чтению по природному образу. И курс для новичков это чтение фишек, то есть самых вот таких элементарных, то есть мы не будем углубленные правила, углубленные правила у нас фундаментальных курсов мы, конечно, будем давать правила, но мы будем очень много практики давать для того, чтобы вы очень быстро и просто начали читать карты. Из манфреда мы, конечно, оставили какие-то правила, какие-то важные моменты, но мы сейчас все больше и больше уже уходим на чтение карты по по природе ее, то есть не для каждого металла там вреден, допустим, не вредна весна, а в весенние месяцы, для каких-то металлов, может быть, весенние месяцы просто даже очень хорошими. Да? То есть надо все смотреть на карту в зависимости от этого. То есть регулирующие божества, полезные божества. Да, да, да, все, все так же. Да. Все так же. Сейчас только я... Угу. Только я удалю все-таки ваши, извините. А, да, только я все-таки удалю, извините, ваша Марина, ваш комментарий, потому что мы а, не рекламируем других мастеров в нашем чате. Извините. Да, а так все так же, как вы спрашивали. Так, друзья, я рада со всеми была с вами увидеться встречаемся в 19.00. сейчас татьяна смирнова будет дальше проводить э, проводить нашу с вами встречу все а мы с вами в инстаграме сейчас будет прогноз по фэншуй, да татьяна выходи татьяна давай ты выйдешь и я уйду чтобы людей тут не оставлять надолго одним. переходите пока по ссылке заказывайте себе э, заказывайте курс да и мы с вами еще и на курсе